не работают. Скорее всего, экономят электроэнергию. Следующий раз мы приедем к вам в, в, в очень огромный торговый центр, который находится недалеко, где детский мир. Торговый центр у детского, напротив детского мира. Это торговый центр. Напротив него находится еще один огромный торговый центр, называется Окей, Мурмор Молл мол -mur Если в Сочи он называется Море Мол, то у он называется Мурманск Мол. Мол. Мурманск Мол. Не знаю, почему Мол Мол. Так, ребята, я выключаю, потому что пока нельзя снимать в М-видео. Голл ПРО. Выключайся. Стоп видео. Гол строп. Стоп видео.